Добрый день! Сегодня расскажу, каким образом можно заполнить уведомление о начале строительства. В августе 2018 года вступили в силу изменения законодательства, в соответствии с которыми на сегодняшний день не нужно получать разрешение на строительство при строительстве индивидуального жилого дома или садового дома. На сегодняшний день для начала строительства индивидуального жилого дома либо садового дома достаточно подать уведомление о начале строительства, вернее правильно оно называется, уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства либо садового дома. Полную информацию о данном множестве можете посчитать в данной статье, а мы непосредственно перейдем к процедуре заполнения уведомления о начале строительства. Для этого нам понадобится онлайн-сервис, Вообще, существует два способа, каким образом можно заполнить уведомление, То есть, можно сделать это вручную, скачать утвержденную форму уведомления и, соответственно, ручками его заполнить. Чтобы облегчить данную задачу, я написал онлайн-сервис, с помощью которого можно, используя подробные подсказки, написать данный документ гораздо быстрее, чем в ручном режиме. На первом шаге нам необходимо выбрать заявителя. Заявителем является непосредственно застройщик, и может быть физическое лицо, либо юридическое лицо. Обратите внимание, что... Справа от каждого поля, которое нужно заполнять либо выбирать, есть подсказки, которые можно раскрыть и прочитать более подробную информацию. В данном случае при выборе заявителя нужно понимать, кто является владельцем земельного участка. Если владельцем земельного участка, на котором планируется строительство, является гражданин, то выбираем соответственно физическое лицо. Если владельцем, собственником либо арендатором является юролицо, то соответственно выбираем юридическое лицо. Чтобы закрыть подсказку, достаточно на нее кликнуть повторно и она закроется. Итак, заполним за уведомление о. От имени физического лица. Кликаем на физическое лицо и появляются сведения, которые нам необходимо заполнить в отношении физического лица. Набор сведений стандартный. Заполняем фамилия, имея отчество, место жительства. Место жительства указываете полный почтовый индекс, область, город, улица, номер дома, квартира. И реквизиты документа удостоверяющего личность. Если у вас паспорт является документом, удостоверяющим личность, то вы таким образом заполняете его в данное поле. При работе с данным сервисом, обратите внимание, что при наведении на поле появляется небольшая всплывающая подсказка. В данном случае заполните это поле. Если такая подсказка всплывает, значит данное поле является обязательным для заполнения, его нужно обязательно заполнить. Например, отчество не является обязательным параметром для заполнения и заполняется только при наличии. Если у вас отчество есть, вы обязательно заполняете. Если оно у вас отсутствует, то соответственно данное поле заполнять не обязательно. Я заполнил данные вымышленного персонажа и переходим к заполнению в следующего раздела, в котором мы должны указать сведения о земельном участке. В первом поле указываем кадастровый номер земельного участка. Данное поле не обязательно, если у вас у вашего участка нет кадастрового номера. Но я думаю, при строительстве такое маловероятно, поскольку если вы имеете права на участок, право аренды или право собственности, то кадастровый номер участка должен быть, поэтому указываем его здесь. Следующий адрес или описание местоположения земельного участка. Подсказки можно посмотреть, адрес или описание указываем в точном соответствии, как они приведены в правоустанавливающих документах. Третий параметр сведения о праве застройщика на земельный участок. Как правило, застройщик владеет участком либо на праве собственности, либо на праве аренды земельного участка. Соответственно здесь нужно указать, если это собственность то указать собственность. И далее указать реквизиты документа правоустанавливающего на основании которого право собственности возникло. Например если это аренда то соответственно указываете первое слово аренда. Далее указывайте договор аренды земельного участка номер такой то от такого-то числа. Следующий параметр это сведение о правах иных лиц на земельный участок. При наличии данное поле является необязательным но его нужно указывать если вы не являетесь единственным владельцем данного земельного участка. Например, у вас участок находится в долевой собственности, кроме вас есть еще другие собственники, которые имеют право собственности на данный земельный участок. Либо вы арендуете земельный участок с компании других арендаторов и в договоре аренды вы указаны не единственным арендатором, а есть еще другие лица, которые выступают в качестве со арендаторов. Соответственно, в данное поле необходимо заполнить данных лиц. Как, каким образом указывать? Точных требований по заполнению данной, данного поля нет, но я полагаю, что нужно указывать те же самые данные которые вы указываете в отношении себя самого. То есть указываем, например, что это сособственник либо сорендатор и указываем полностью фамилия имя отчество, место жительства, паспортные данные и место регистрации по месту прописки. Далее указываем сведения о виде разрешенного использования земельного участка. Вид разрешенного использования земельного участка как правило содержится в правоустанавливающих документах. Однако правоустанавливающие документы могли быть выданы достаточно давно, а земельное законодательство, в том числе в части касающихся установления новых видов разрешенного использования, Использование достаточно активно менялось в последнее время. Поэтому я рекомендую во избежание ошибок проверять вид разрешенного использования, который у вас указан в правоустанавливающих документах, с тем видом, который содержится в актуальной выписке из Единого государственного реестра прав и недвижима имущества. То есть вы можете заказать выписку, это можно сделать онлайн, и проверить, что указано в качестве вида разрешенного использования в свежеполученной выписке. Если они совпадают, то без проблем указывайте этот вид разрешенного использования. Данный раздел я заполнил вымышленным персонажем и двигаемся дальше. На следующем этапе нам необходимо заполнить сведения об объекте капитального Строительства. В первой опции нам необходимо выбрать, что мы будем строить индивидуальный жилой дом, либо садовый дом. Выбираем из выпадающего списка. Цель подачи уведомления. Также выбираем строительство, либо реконструкция. Если у нас, если мы собираемся строиться с нуля, то соответственно выбираем строительство. Количество планируемых этажей. Максимальное количество возможных этажей у нас составляет 3. Если вы хотите построить больше количества надземных этажей, то соответственно данный способ получения возможности на осуществление строительства вам не подходит, поскольку нужно получать полноценное разрешение на строительство. Выбираем данном в случае один этаж следующий параметр нужно указать высоту строения высоту указываем в метрах если у вас есть проект то соответственно вы без труда посмотрите параметры высоты вашего строения если нет то соответственно указывайте тот который у вас каким у вас реально будет высота вашего дома необходимо понимать что максимальная высота дома не может превышать 20 метров если у вас дом будет превышать 20 метров то соответственно вам необходимо получать разрешение на строительство в общем порядке Следующий параметр это сведение об отступах от границ земельного участка. Отступы это расстояние от внешней границы дома до границ земельного участка. Как правило, дом имеет 4 внешние стены, поэтому обычно указывают расстояние 4 отступов. То есть, все примеры я вам здесь вот указал, каким образом можно заполнить данное поле. Вы соответственно указываете свои параметры которые соответствуют вашим размерам отступов от границ земельного участка. Следующий параметр – это площадь застройки земельного участка. Площадь застройки, как правило, соответствует площади, которую будет занимать ваш дом на участке. Площадь, соответственно, указывается в квадратных метрах. Обратите внимание, что в правом нижнем углу подсказки есть ссылка «Узнать больше», кликнув на которую вы сможете определить, вы сможете прочитать о данном параметре, более подробно, чтобы не ошибиться с выбором и указанием данного параметра при подаче уведомления о начале строительства. В следующем параметре указываем сведения о решении о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции при наличии. В отдельных случаях можно отступить от предельных параметров строительства, которые, как правило, содержатся при правилах землепользования и застройки. Если вы обращались в администрацию и вам выдали решение, которое вам позволяет отойти от предельных параметров разрешенного строительства, то вы, соответственно, в этом разделе указываете реквизиты данного решения. Если такого решения у вас нет, соответственно, данную строку просто пропускаем. И последний параметр, который нужно указать в данном разделе, это сведения о типовом архитектуре решении. Данный параметр также не является обязательным. Он заполняется только в том случае, если вы осуществляете строительство на территории, которая относится к границам исторического поселения федерального либо регионального значения. Если ваш земельный участок находится на территории такого исторического поселения, то у вас есть два варианта. Либо использовать типовой архитектурный проект, и вы соответственно в данное поле должны быть указать сведения об, о данном типовом архитектурном решении. Либо вам нужно будет делать описание вашего дома, о котором речь пойдет ниже. Как правило, данные случаи достаточно редкие, то есть немного у нас в России территории исторических поселений федерального оригинального значения, на территории которых кто-либо собирается строиться, поэтому данный пункт мы оставляем без должного рассмотрения, но при необходимости вы, соответственно, можете кликнуть узнать больше и посмотреть непосредственно, каким образом заполняется данное поле. В подавляющем большинстве случаев оно остается пустым.